Стихи Сергею Каинскому No, yeah, it's a quiet. Они не пишутся под вечер, они не слышатся в тиши, огнем их дьявол, и когда взрастил на них души. Они находка для злодеев.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 A primeira palavra.